Итак, готу-кола трава памяти. Продукт от НСП. Я знаю, что НСП использует достаточно качественное сырье, поэтому в содержании 495 мг готу-кола – это мощный компонент, который помогает работе памяти. Значит, для, для тех, кто учит иностранные языки усиленно, для тех, кто готовится к экзаменам, вот этот классный продукт помогает улучшить память, в целом лучше запоминать и, ну, соответственно, облегчает вот эту работу мозговую деятельность, скажем так, да. Понятно, что это не единственный продукт для мозгов, который можно использовать, вот для мозга. Но есть комплекс, такие как фосфолипидолицитин, есть еще специальный продукт Mind MindMax. Но для тех, кто хочет поддержать вот именно функцию памяти, когда вы смотрите телевизор и не помните, как зовут актера там, или артиста, который выступает, и вот используя GoToCall, вы будете чик, прозрение, ага будете легко вспоминать поэтому даже есть пример один из чемпионов мира по запоминаниям его спросили в чем ваш секрет успеха как вы умудрились запомнить несколько тысяч человек по именам и воспроизвести их не по очереди а он ответил что самое главное это два пункта первое это мои тренировки я постоянно тренирую свою память и второе это Трава Гутукола. Поэтому, если вы готовите своих детей к экзаменам, готовитесь сами к чему-то, учите язык, рекомендую попробовать продукт. Это монопродукт, очень мощный, от НСП, без всяких там каких-то побочных эффектов или привыканий. Где-то месяц-два попили, и эффект очень-очень явный. Пробуйте. Под видео будет ссылка на регистрацию, как это заказать со скидкой. В таких странах, как Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, Турция и другие страны. Обращайтесь.